Сигареты без дыма, открытый рот без крика. Помнить невыносимо, как дошли до пика. Ты не ведаешь страха, я отражу всем телом. Два на три метра плаха снова под прицелом. Ждут слова или кофе, терпим вкусом плоти. Чувство распни на Голгофе в дань продажной моде. Прах развея над вам? или что тебе светит? Ты изничтожь меня, либо будь за тепло, ответь. Даруй, Господи, рабе Твоей сумасбродной ума, чтобы не думать о нем, чтобы не мечтать о придуманном счастье. Научи жить в годах, а не одним только днем. Обещаю вкусить Тебя, Господи, а не Его тепло губами на причастие. Аминь.